приветствую вас с вашей медитации устройтесь как можно удобнее допускается поза ребенка лежа или сидя можно с опорой на ваши стопы можно прямую позу постарайтесь если вы не в позе ребенка максимально прочувствовать свой позвоночник сделать глубокий вдох и выдох и распрямить свой позвоночник сейчас настолько насколько это возможно позаботьтесь о вашем месте медитации сделайте пространство как можно более спокойным и более темным постарайтесь выключить любой свет если вам некомфортно оставьте небольшой свет или свечу и чтобы побыстрее погрузиться в свое пространство внутреннего мира вы можете одеть маску для медитации или просто положить что-то теплое и нежное на свои глаза может быть бархатное полотенце какую-то приятную темную ткань также в свои руки вы можете взять шарики из шерсти или что-то такое мягкое и нежное если вы накрыты одеялом также можно просто взять в руки одеяло расслабиться почувствовать как ваши ладони даже если в них сейчас ничего нет как будто бы охватывает какой-то теплый нежный шарик и начинает тяжелее, тяжелее, тяжелее успокаиваться. И потом энергия этого спокойствия и тяжести через ваши кисти, дальше от ваших ладоней продвигается по вашим рукам, к вашим плечам. Продвигается вверх по шее и вниз по спине, груди, по всему телу, как бы сначала погружая заднюю часть спины, позвоночника, всех мышц и бедра сзади. Ваши стопы расслабляются. Вы начинаете чувствовать свои стопы правую и левую одновременно. Почувствуйте, сколько они ходили за всю вашу жизнь. Представьте, что вы сейчас разговариваете с вашими стопами. Что бы вам хотелось у них спросить. Позвольте им расслабиться и... Если вам приходит какая-то благодарность, сейчас к ним скажите им эту благодарность. Я благодарю вас, мои дорогие стопы, за то, что вы даете мне опору в жизни, за то, что с вами вместе я прошу миллионы, миллиарды, триллионы шагов за свою жизнь. Может быть, почувствуете, что они вам отвечают тоже благодарны тебе, что ты выбрал нас. Нам с тобой хорошо. Мы тебя любим. Отвечает вам стоп, возможно. Добавьте что-то свое, что вам хочется им сказать. <coughs> Дальше. Вот эта энергия баланса, благодарности, любви поднимайте вверх по вашим ногам, по передней части ног, по животу, груди вверх, соединяясь с теплом, который идет по задней поверхности шеи. Соединяется поток любви и благодарности передняя поверхность. И сейчас все потоки соединяются, обволакивают вверх вашу голову, ваше лицо. И выходит прекрасным, прекрасным светом из вашего темени. образуя у каждого свой какой-то узор. У кого-то это цветок, напоминающий лотос, у кого-то это такой красивый узор как распустившийся хвост павлина или более четко направлена вверх такая корона или просто конус который сужается направлен вверх и вы ощущаете как энергия которая окутывает ваше тело и выходит вверх через ваше темечко все больше и больше усиливает вас и начинает расширяться, расширяться вот этот свет. Свет любви, благодарности себе. Почувствуйте, какой толщины теперь стала. Эта оболочка, эта светлая оболочка такого светлого, нежного белоснежного и такого необычного света. Прямо почувствуйте свое тело, как бы в его со стороны и в то же время находясь внутри вот этого света, это светлые оболочки, которую создали вы сами, воссоздали, разбудили, пробудили. Почувствуйте вот ее плотность, что она не настолько воздушная, а как бы плотная, такая может быть, как губка или по крепости как такая дышащая резина. И в то же время она расширяется. И вам становится все безопаснее и безопаснее. И дальше с самого центра вашего цветка, вашей энергии на голове. Вы направляете тонкий прозрачный луч в вашей светлой энергии вверх навстречу с Божественным, с вашей Божественной суть. Этот луч пропитан благодарностью. Благодарю, что я есть. И он идет настолько высоко, насколько вы чувствуете, каждое это свое расстояние. И вы видите, как оно соединяется с еще большим цветком или с большой, с белой, красивой сферой которая переливается, как будто в ней вода и отражение. И эта сфера, этот божественный небесный цветок, начинает вас видеть благодаря тому, что вы позволили своей энергии, благодарности увеличиваться, и отпустили ее навстречу. За своей божественной части. И ваша божественная часть отвечает вам, посылает вам огромные потоки изобильной любви. Они очень-очень красивых цветов у каждого этот свой цвет и оттенки этого цвета. Свет переливается, преломляется. И как будто бы чистый дождь, чистый поток этого света любви просто обрушивается на вас, омывает вас и делает более мягким вашу оболочку менее может быть напряженной более светлый более сильный более волшебный и каждый каждый спектр каждая тонкая материя этого света Вашего Высшего Света, говорит вам, ты очень ценный, ты единственный и любимый, ты прекрасный и неповторимый. Вечный и Божественный, почаще вспоминая обо мне, о Твоей Божественной сути. Ты очень значим для меня. Ты безмерно и бесконечно любим. Ты был всегда, ты есть сейчас, и ты будешь вечно, и то тело, в котором ты сейчас находишься, самое прекрасное, которое ты только хотел для себя сейчас, просто наслаждайся. Позволь каждой твоей молекуле, каждой твоей клеточке тела наслаждаться. Наслаждаться дыханием. Наслаждаться божественными процессами в твоем теле. Наслаждаться эмоциями и ощущениями. Принимать каждый свой малейший опыт с благоговением, поскольку ты сам выбрал свой путь, и твой опыт нужен только тебе. Прими свою божественную суть и прими то, что ты создаешь, свой опыт и события в своей жизни. Если тебе нужна помощь, ты всегда можешь обращаться ко мне. Если какого-то опыта достаточно, просто прекращай его и создавай новое намерение, новое исследование, новый интерес. Пока ты в этом цели, в этом теле, проживи свою жизнь по максимуму, смотри вокруг, замечай огромное и мельчайшее, чувствуй людей, чувствуй энергии, чувствуй потоки, пусть твой путь будет ясным. А сознание светло, ум чистым, А душа пусть звучит и поет, А тело танцует под ее музыку. Живи в со своей божественной частью, Живи в со мной. Я люблю тебя, мой дорогой, Самый лучший. Самый любимый человек. И я благодарю тебя, что ты выбрал эту жизнь, этот мир, это тело. Я поддерживаю тебя и благодарю. И вы принимаете эту энергию благодарность своей божественной части и возвращаете еще больше благодарности. свою белоснежную энергию любви, которая идет от вашего темечки макушки вверх, из своего сердца, из своих ладоней, из вашей души поблагодарить свою божественную часть, что ты всегда со мной, что ты откликаешься, когда я обращаюсь к тебе. И поблагодарите себя за свой выбор жить в этом теле, в своей жизни. Скажите себе свое имя. Для меня очень значима эта жизнь. И я очень ценю себя. все чему я научилась что забыла и что помню что умею и знаю и что просто рождается во мне в одно мгновение я принимаю и благодарю себя за это И прощаю себя за весь тот опыт, который мне не нравится, за мои ошибки. У меня нет никакой вины. Я беру ответственность за себя и за свою жизнь. Я прощаю себя за прошлое, настоящее будущее. Я просто есть. Я значимый ценность в этом мире это мой выбор жить здесь и сейчас я благодарю себя за это я люблю и принимаю себя такой какая я есть или таким какой я есть если вы мужчина вы можете оставаться в этом обмене энергии со своим высшим божественным я со своей божественной частью. Сделайте прекрасный вдох и выдох. И завершая эту медитацию, вы оставляете энергию в своем теле свободно протекать. Энергию защиты, любви и благодарности. энергии поддержки, своей божественной части. Благодарю вас за эту медитацию с любовью Юлия Сагайтис.